Решения мартовского и семидесятого первого семинара нашли единодушную поддержку всего советского народа. Мы надеемся, что меры по совершенствованию руководства экономической жизни страны, принятые веному, будут и в будут одобрены и приятными в марте светонаковой партией. Говорите, нашему съезду предстоит обсуждать и приведение силы по новому сельскохозяйственному плану. В связи с тем, что по этому вопросу будет заслушан на съезде доклад товарища Катерина Александровича Николаевича, позвольте остановиться лишь на основных особенностях этого плана, отражая все преимущества и политические установки, Который ЦК СПСС считал необходимым положить в основную новый в телевизоре. Среди, надо сказать, что 5 план за 70-х является новым важным этапом борьбы советского народа за создание и технической базы коммунизма. ЦК СПСС определил главную задачу нового в плана. Она состоит в том, что мы на основе вселенной стойке для достижения научных Рост высокие, устойчивые центры родительской слуха, и благодаря этому зависит существенного повышения уровня жизни народа, более полного удовлетворения материальных и пультурных подмерзок существенной. Представьте, будет сделаны новые сади в решении таких проблем, как преодоление существенной традиции. Материальная база союза рабочего класса Дальнейшее развитие получит Братский союз народов, населяющих в нашей стране. Таким образом, задания пятилетнего плана отражают в организмном единстве развитие материально-технической базы и рост жизненного уровня христианства, количественный рост ресурсов народного хозяйства и дальнейшие глубокие качества. Рост Товарищи, все, что уже сделано в нашей стране для подъема жизненного уровня и культуры советских людей, для рассвета науки и просвещения, литературы и искусства, подтверждает ту простую истину, что главная цель социализма – благо человека и его всестороннее развитие. Теперь мы вышли на рубежи, когда можем ускорить свое движение к этой цели, ставить и решать более крупные задачи. В наших планах на будущее не должно быть нереальных положений. Они должны быть основаны на учете возможностей советской экономики достигнутого уровня развития производительных сил страны. Речь теперь идет о том, чтобы эффективно использовать эти возможности, непрерывно наращивать поток материальных и духовных богатств необходимых человеку. Ради этого партия не пожалеет сил. Во главе народа не вместе с ним, коммунисты делают все, чтобы жить в советских людей. И в этом год лучше, богаче культурнее. В этом мы видим свой высший долг. Во имя этого мы строим коммунизм.